Всем привет на моем канале! Сегодня приготовлю вот такие кружевные чипсы. Они отлично подойдут для декора тортов, пирожных, вообще любых абсолютно десертов, вплоть до муссовых тортов. Можно любой формы. Вот у меня здесь в виде сердечка. Для этого вам понадобится всего лишь вода, растительное масло и мука. Взвешиваю 40 грамм воды. 15 грамм растительного масла. И 5 грамм муки. Я окрашу в розовый цвет. И вилкой перемешаю до однородности. Можно взять венчик. Я взяла поднос, укрыла салфетками. Сюда я буду выкладывать готовые чипсы. Мне необходимо сковородку хорошо-хорошо нагреть. Уменьшаю огонь. У меня прям пар пошел. И столовой ложечкой, аккуратненько. И перекладываю теперь на салфеточки. У меня конфорка здесь большая, поэтому в серединке получился какой-то как недожаренный, что ли. После того, как я пожарила вот первый чипс ожирный, необходимо насухо вытереть сковородку от лишнего растительного масла. Оно здесь не нужно, иначе следующие чипсы не получатся просто-напросто. Вот такие окруженные чипсы получились у меня. Я поэкспериментировала с цветом. Единственное, чем светлее у вас цвет, тем большая вероятность, что будет видно вот эта подгоревшая часть в каких-то местах. То есть, вот о чем я говорила, надо равномерно распределять. В серединку не советую лить, потому что у меня, допустим, кармфорка вот была большая и в середине не прожаривалась. Форма сердца получилась, тоже он классно смотрится. Отличная вообще альтернатива, дешевый вариант декора для тортов, пирожных, что хотите, вплоть до каких-то напитков даже. Делается быстро, продукты все есть, в наличии, дома. И главное запомнить вот эти правила. То есть до красна вы нагреваете сковородку очень сильно, затем уменьшаете огонь. Выливаете массу маленькими порциями, ложкой, либо через бутылочку с маленьким горлышком, с узким, чтобы вот эта вся жидкость распределялась равномерно по сковороде. И после того, как вы снимаете чипс, обязательно